Привет, с вами проект «Походили». Это девятый выпуск 9 девятого концерта первого снега экономического института. Все, я больше ничего не буду говорить. Смотрите. Просто нарезали нечто для общего представления. Ты дикий койот? Я дикий кореец. Дикая корейская морковка. А я просто настолько накричался и вымотался, что аф. Аф, аф. Аф. Эконом по-корейски. На корейском без проблем. Шиню, шиню, Шинифа. Шиню, шиню, шинюфа. Есть очень похожий на меня мой двойник. Серьёзно, я-то не думаю, что вас путаю. Она мне сестра. Не брат. Вы хотите... Вы хотите с ней поговорить? Здравствуйте. Да, я слушаю. Вы в эфире программы проекта «Походили»? Понятно, спасибо. Нет, ж... нет, ты... нет можно, я, не буду я уже 30 раз говорил, у меня сейчас... не Привет. Нет, а -а -а, я вижу, как ты прохлаждаешься. Ну-ка, быстро на репетицию, давай. Нет, Стой. Стой, либо на наши вопросы отвечай тогда. Скажите, вот вы... Вот когда вы были молоды, вот какие были снега первые? Вы, блин, ой, ой он прихватил матерную болезнь. Вот. На самом деле эта болезнь тоже не решена. меня, потому что Степа заразила. Она передается воздушно-ротовым путем. Как у тебя дела? Эпик секс. немного магия. Короче, у меня это во дворе пацан бегает, прям вообще жестко на меня похож. Но я не причастен, не подумайте. Не тебя, вообще жестко на меня похож. в марио черепаху, на кого бы ты хотел так прыгнуть, и чтобы он так... <звучит> ну, в смысле, как бы, ну, прыгнуть ногами. Чего несешь, какой -то... Проводите мальчика. Да, пойдемте сюда. Мне нужно сюда. в творческую гостиную. Творческую гостиную. Да. -то, вот наглость-то какая, да? Как -то Может быть, вот эта дверь? Потерял. Реально, мне Пашу нужно, пойдем ты нашел человека, который тоже, как и я, любит кумыс. Бывают ли такие дни, когда ты и кумы пьешь, и вот блюдо вот это ешь прям, запиваешь, прям вот вместе ешь Знаете, такие радостные моменты бывают редко, но они бывают. Как часто они бывают-то? Как часто? Ну, раз в год бывает, наверное. То есть вот так ты шикуешь, да, прям? Ну да, шикуем. Все, хорошо, спасибо тебе большое за рецепт, это был самый вкусный рецепт, спасибо. Вот, с вами был проект «Походили». Подписывайтесь на нас в социальных сетях. И будете проходить мимо, не проходите и уберите за собой самое главное. А видос выйдет не скоро.